Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Галина. Сегодня мы разберем, как установить Telegram на свой компьютер. Заходим в поисковик и набираем Telegram и выберем здесь скачать Telegram на русском языке бесплатно. В открывшемся окне ищем, чтобы скачать Telegram для компьютера Windows, так, Android, iPhone, Windows. Нажимаем на него, скачалась наша программа. Теперь мы его устанавливаем. Запустить. Все, нажимаем «Next». Тут только английский пока язык. Вот она устанавливается. И нажимаем «Finish». Далее нажимаем «Start Messenger». Пишем свой номер телефона. «Next». Приходит код, мы его вводим сюда. Пишем имя. Вот наш Telegram и установлен. Теперь нам надо русифицировать наш Telegram. Для этого мы заходим в контакты, здесь пишем телеробот и выбираем робота Антона. Добавляем его в контакты и набираем вот такую команду и отправляем ему. Скачиваем русский файл, теперь нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем вот эту первую строчку. Открывается путь, где он сохранился у нас на компьютере. Далее. Мы заходим в настройки, вот эту шестеренку, нажимаем на него и находим вот такое слово, здесь генерал. Нажимаем Shift-Alt и вот это слово вместе, комбинация. Открывается проводник и мы здесь ищем ту папку, которую закачали. Вот мы нашли эту папку и вот видим команду перезапустить Telegram, чтобы сменить язык. Нажимаем ОК. И вот обратите внимание, все стало на русском языке, весь текст. Теперь можно зайти в настройки и подредактировать свой профиль. Например, поставим фото. Изображение, любое фото, которое есть, сохраняем. Можем поставить также имя пользователя. Вот если ваш телефон не знает, то другие люди могут вас по нему найти. Я ставлю такую Такое себе имя и сохраняю. На этом у меня все. Всем всего доброго. С вами была Галина. До новых встреч.